День рождения, грустный праздник, Почему, кто скажет мне? Удовольствий всяких разных В этот день у нас вдвойне. За душевность атмосферы, Поздравлений колорит. И желаю я, во-первых, Вам сегодня не грустить, Во-вторых, не огорчаться По ничтожным пустякам, в-третьих, радости и счастья, Полон дом желаю вам. А в-четвертых вам и в-пятых Я желаю не болеть, И стабильность, и достаток В жизни круглый год иметь. Вам любви желаю вдоволь И сердечного тепла, И всегда над головою, Чтобы радуга, свела.